Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Здравствуйте, друзья, с вами Агит Пароход. С вами Валентин Землянский и Елена Диченко, Ося и Киса. Да, и мы сегодня решили поговорить о достаточно серьезной теме, серьезной проблеме, которая, под эгидой которой, наверное, пройдет не только эта неделя, и которая объединяет а события связаны не только с политической жизнью в Украине и вокруг нее. На вокруг ее. декабря согласована встреча лидеров государств, участников Нормандской четверки, Франции, Германии, Российской Федерации и Украины. И сейчас во все идет подготовка к этой встрече. Сегодня мы хотим поговорить о том, почему ближайший нормандский формат важен для Украины и почему он должен стать последним для того, чтобы окончательно завершить этот конфликт? Ну, поэтому, я думаю, мы пройдемся немножечко по ближайшей предыстории того, что происходило в преддверии подготовки. Последние три с половиной года ничего не происходило. и последняя Поэтому встреча. Предыстория будет короткая. Я об этом. Последняя встреча произошла 19 декабря 2016 года в Берлине. И с тех, пор, с тех пор, как уже окончательно за два года Европа поняла, что Петр Порошенко не собирается ничего урегулировать, что война это его повестка дня и что нормандский формат и противостояние России, это его условия удержания у власти. Вот, вот с тех пор ничего и не происходило. И э, главная, мне кажется, причина, почему встреча в нормандском формате уже была анонсирована несколько раз этой осенью, но до сих пор так и не произошла, это э, ее финал. Потому что президенты не могут участвовать в каких-то проходных встречах. Э, я думаю, что уже все сейчас понимают и Франция, и Германия, и Российская Федерация, что от Владимира Зеленского сейчас ожидают его э, четкой позиции и э того, насколько всерьез он вообще будет воспринимать э, все эти нормандские встречи и насколько к логическому завершению, какому-то финальному документу или финальным договоренностям, или финальным э, ударением по рукам э, смогут прийти стороны. Просто так э, встречаться не хотели ни Владимир Путин, ни, я уверена, э, Франция и Германия, Макрон и Меркель тоже не были готовы к таким встречам. Ну Ты понимаешь, это проблема, как бы, которая возникает постоянно на переговорах с Украиной, причем... Не только там, по, по газовым вопросам, да, в том числе и по, по политическим. Это постоянно реактивная позиция, то есть ожидание, что какое-то решение будет принято. И, кстати, вот когда мы с тобой готовились к этой, к этой штуке, попала замечательная статья в Foreign Affairs, да, там, где... Речь идет вообще о событиях, о, о месте Украины в евразийском геополитическом раскладе. Там с такой претензией, два гарвардских историка. Как бы вот, Она, конечно, жутко идеологизирована с передергиванием фактов, но есть очень, очень занимательные вещи, там где говорится о том, что... Мне очень фраза понравилась, формулировка красивая, я ее зачитаю. Поскольку именно на Украине расхождение между триумфаторскими иллюзиями по поводу конца истории... И современными реалиями соперничества великих держав проявляются в наиболее сильной форме то есть украина подается как основной камень преткновения до да, украинский камень спотыкания, мне больше нравится да вот как, которая не дает возможности установить стабильность вообще в целом на евразийском, в евразийском регионе ну, то есть я считаю, что это такой, знаешь, очень, очень толстый намек на тонкие обстоятельства. Я думаю, еще большая проблема – это вменяемость Украины. Ее неоднократно формулировали дипломаты европейские, особенно Мартин Сайдик не стеснялся, главами сил БСЕ в Украине, который и в формальных, и неформальных разговорах просто не... Уже не стесняясь говорить о том, что так Украина первая, кто не хочет выполнять эти минские соглашения, не хочет урегулировать конфликт. И вы постоянно приезжаете с какими-то новыми креативчиками, не выполнив старые, поэтому на вас смотрят как на недоговороспособного партнера, который с которым лучше не иметь дела. Вот, мне кажется, это важная рефлексия со стороны Европы, потому что у них так не принято относиться да, к договоренностям. И Владимиру Зеленскому, который туда поедет, важно иметь это в виду, не поддаться на уговоры своего разношерстного окружение, которое будет предлагать ему различные креативчики, разми, различные изменения нормандского формата э, с разными виз, визерунками, кружевами, узорчиками, ну, штучками и прибауточками. А зачем вот, зачем далеко ходить было была буквально как бы недавно вот цитируют в интервью пристайка украинской службы BBC поводу того что сказать, для киева существует красной линии в первую очередь это диалог с лидерами самопровозглашенных республик и что украина не откажется от курса на нато и ЕС, а также потребует долги газпрома э, за транзит по решению стокгольского арбитража не обсуждаем не обсуждаем крым ну и как бы и так далее и тому подобное ну то есть как только делается какой-то шаг вот в данном случае если мы говорим о Зеленском, делается какой-то шаг, который можно расценивать как адекватность с точки зрения там, урегулирования ситуации, хотя бы снятия вот этого конфликта и напряжения между сторонами, тут же из его окружения. Это же не то, что там выступил, не знаю, Лавров да, или кто-то там из Мида Германии, а в данном случае это выступает министр иностранных дел Украины. Но самое страшное, что он сказал, это он дал Минским соглашением право на жизнь только до конца девятнадцатого года. После этого он решил, что формат необходимо будет менять. Поэтому это в худшем значении слова окружение. По отношению к... Это окружение врага. Это когда ты врагами окружен. Вот, вот пристайка это такое окружение. Причем мы это все понимаем, почему бывшие были взяты в это правительство для того, чтобы ввести в курс и через полгода быть, собственно, посланными в расположение части, да, но... Вот в случае с пристайка он может даже себе позволять практически срывать всю эту историю. Поэтому даже к предложению Зеленского о том, что необходимо внести в, там, в Минские соглашения или в какие-то финальные договоренности формулу Штайнмайера, я напомню, что даже Путин скептически отнесся к этому и сказал, что нет ничего конкретного в этой формуле Штайнмайера и нет ничего такого, что стоило бы вносить. Поэтому, мне кажется, первый момент, на который необходимо Украине обратить внимание при участии в этом нормандском формате это отсутствие креативчиков, если не выполнен Минск. Если основные наши договоренности, наши обязательства по Минским соглашениям остаются невыполненными, то предлагать какие-то Будапештские форматы, какие-то другие какие-то варианты я думаю, что это усиливать статус недоговороспособного партнера. Ну, смотри, по заявлениям Путин на прошлой неделе на одном из форумов, ему задали вопрос относительно встречи с Зеленским, и относительно нормандского формата. Во-первых, он сказал, я не знаю, кто это. Это было так мило. Вот. Он сказал, что я не встречался с этим человеком. Я разговаривал дважды по телефону, то есть я не знаю, кто это, я не знаком с ним. А -а -а и отреагировал вот в формате Трампа, я считаю, что отличный парень, который хочет достижения мира, но тут же сакцентировал внимание на, на минских договоренностях. То есть, что не может быть отступления от минских договоренностей, нужно понимать, что это будет позиция, переговорная позиция российской стороны 9, 9 декабря в, в Норманде. То есть, вот эти вот заявления пристайка по поводу того, что давайте вот мы установим срочность их действия, если не получится, то будем придумывать что-то новое, она просто, в Кремле она не обсуждается, ну то есть как бы мы рискуем действительно получить нулевой результат и устроить просто красивый фейерверк в Париже, как бы без каких-либо положительных, результатов для, для, для изменения ситуации в стране, для изменения ситуации на Донбассе. Я ну вижу. и на днях Владимир Зеленский озвучил четыре своих условия, наверное, это после того, как со стороны Кремля были озвучены условия Владимира Путина, он озвучил свои условия, это обмен пленными, прекращение огня, контроль над э, границей и... Э, и условия проведения выборов. Так вот, просто непонятно, он кому эти условия будет выдвигать. то есть Мне кажется, люди, которые его консультируют, не до конца понимают, что выдвигать Российской Федерации какие-то условия, требовать от них каких-то четких сроков, четких условий. Ну, мне кажется, это не та позиция, с которой стоит, э, в принципе, ехать на переговоры. Это не то понимание формата нормандской э, встречи, которое э, должно быть в Украине. Давай, ну, вот, мне кажется, есть повод для дискуссии о том, кто с чем едет э, на этот нормандский формат и для кого это что. Э, ну, почему я говорю, что это не тот формат, потому что для Франции и для Германии... Это формат их, в общем-то, пиара, да? усиление их роли. Франц... Герма... Канцлер Германии заканчивает свои полномочия, Макрон заявил о своих амбициях стать главным в Европе лидером, вот, собственно, этим и ограничиваются интересы двух крупнейших потребителей российского газа, участвующих в нормандском формате. Они крупные игроки, ты знаешь, мне кажется, что в этом случае для Зеленского нужно понять, что вся конструкция, которая называется там «Минские соглашения», норманский формат», Модальность выполнения, формула Штайнмайера. Ему нужно очень сильно упростить для себя, в первую очередь, понимание вот этого процесса. Что все вот эти вот дипломатические финтифлюшки, это все прекрасно. Но его основная задача, это урегулирование, то есть стабилизация ситуации. Под всеми там разведения, там эти обмен пленными и прочее, прочее, прочее, это, это всего лишь элементы. Позиция Франции и Германии в этой истории, это скорее вторичный эффект они получат, как урегулирователи да, какого-то конфликта на приграничных с Европой территориях, через которую идет транзит газа в Европу. Вот и все, вот и конец их интересов. Да. Позиция России в, это, в этой ситуации, она тоже 5 лет прозрачна и понятна. Российская Федерация ни в коем случае не хочет быть втянута и иметь статус стороны конфликта, поэтому ехать туда с какими-то требованиями получить какие-то сроки, какие-то условия и сделать это при свидетелях в статусе двух президентов крупнейших европейских государств, мне кажется, что люди, которые Зеленскому это советуют, они, в общем-то, продолжают политику Порошенко, политику зажевывания этого формата до того, чтобы его ну, до такого бюрократического теряния, да, называется заживать вопрос. Блин, так я же об этом вопрос, в, я не закончил просто свой мысль. Вопрос в потенциале, да, то есть, что что потенциально ты можешь сделать, понимаешь ли ты, ну, тебя вот ж пристайка не зря как бы цитирую Ну, хорошо, кого брать? Вот кого, вот представь себе, неожиданно взлетает социология, неожиданно ты побеждаешь на выборах, да, надо брать то, что есть. Вопрос в том, ну, насколько этим пристайкам разрешать выступать от имени государства Украины, чей народ не давал, просто разрешать выступать. мандата. А он а... же еще как бы... Не, ну, ну Он уже в статусе, он может выставать. Но народ не давал мандаты на продолжение войны. Нет, ну, я же об этом. Он и полномочен принимать, ведь он министр иностранных дел. Это же не, это же не просто там какой-то клерк вышел, там пресс-секретарь министерства. И что-то там вот, прекрасно с этим, например, Песков ну, справляется. Теп теперь э, с, ну, с чем э, поедет э, на этот формат Путин? Тоже с э, статусом урегулирователя конфликта. Ну, вот, особенно вот, после Сирии. Вот их нарратив э, и все, все другие позиции для них неприемлемы. Да? Вот три уже из четырех президентов едут туда как урегулирователи. Поэтому требовать от Путина чего-то, да? это как требовать от Меркель чего-то. Ну, его будут разыгрывать. Я думаю, что вся ситуация идет к тому, что, но ну, об этом говорилось уже, но в принципе, вот если мы сейчас там, пытаемся с тобой с аналитической точки зрения разложить, то есть из четырех трое будут играть абсолютно понимаемую друг для друга партнерскую игру. Да, при, при этом... Троим, распасы на троих пойдете. При этом всем им троим, в общем-то, неважно, будет ли Донбасс в итоге в составе Украины или не будет, им важно урегулировать конфликт на территории, через которую идут э, поставки газа. Вот пока, пока сейчас вот так. Это интерес э, продавца. И это интерес покупателей. Но к этому движется. Просто мы можем с тобой посмотреть, во-первых, в логике, вот поскольку мы рассматриваем ситуацию сегодня в логике нормандского формата, это достаточно скандальное интервью как бы, руководителей «Нафтогаза» относительно ситуации с бизнесменами, близкими к «Джулиане». В процессе интервью, когда Коболев давал интервью в Wall Street Journal, кто как бы вот не видел эту историю, он позвонил, ну то есть другого времени не нашлось, просто нужно было остановить диктофончик-то остановить. И я сейчас фаворова наберон там в нью-йорке там или в вашингтоне он сейчас нам расскажет как как оно все было я вам тут сейчас вот доложу прям вот вот вот сходу ну, такой знаешь вот весьма это деш... к большому, к большому вопросу о том на кого в принципе работает нафтогаз если в разгар э, скандала по импичменту его менеджеры позволяют себе делать вот э, такую медвежью услугу владимиру зеленскому и фактически э, на весь мир заявлять о том что э, адвокат трампа пытался их э, Подкупить. Я честно тебе скажу, я не понимаю, они рассчитывают, как бы, что они получат поддержку демократов? Я думаю, что они уже все поддержки получили, и те, кто получают на самом деле эти сверхприбыли от Нафтогаза, уже прекрасно понимают, в какую игру они играют, но эта ситуация сегодняшняя, она еще раз показала команде Зеленского, что Нафтогаз играет в другой команде. Ну, во-первых, другой команде, во-вторых, еще раз процитирую, на сегодня гарвардские историки, они будут в качестве иллюстраторов так сказать, нашей истории, и в том числе они говорят об истории Украины, что за последние четверть века это история удивительной живучести, архаического мышления и той страшной цены, которую платят не только украинцы, но все больше и больше американцы. То есть... Да, вот мы понимаем, что Украина сейчас преподносит, а, кстати, было подано, вот, опять же таки, у, сказать, на каналах агрессора, да, у господина Соловьева, было сказано, что Россия, получается, сейчас практически полностью отошла от скандала с выборами в Соединенных Штатах, и все больше и больше, если не сказать, что уже окончательно... Все внимание сконцентрировано на Украине, как в стране, которая вмешалась в выборы США и, по сути дела, явилась чуть ли не главным фактором победы, победы Трампа на президентских выборах. Ну, это, это все мы рассказали для того, чтобы дать понять, насколько сейчас вероятно вхождение Дональда Трампа в нормандский формат. Ни насколько оно невероятно. Но с Трампом, в общем, понятно. А будет ли обсуждаться тема транзита тогда, Валентин, во время э, нормандской встречи? А то ходили разные слухи. Ну, знаешь, это называется. Вот теперь не знаю, mm. как, потому Наш что энергетический эксперт да. дал искренний да. ваший комментарий. Да, говорит, а ты чем занимаешься? Вот, говорит, теперь не знаю. Получай, смотри, получается очень интересная история, потому что буквально, вот, опять же таки, пока мы так сказать, тут собирали с тобой материалы по нормандскому формату, один из руководителей «Нафтогаза» господин Бетренко, он разродился, простран, как обычно, пространным постом в Фейсбуке, где описал их ответ на «Газпрому». На предложение газпрома относительно как сказать, вот этого пакетного урегулирования ну судя Стокольма. потому что ответ Газпрому происходит через фейсбук э, все понятно с этими переговорами не ну пакет послали то есть смотри какая интересно вот мы же мы когда обсуждали вообще газовую проблему мы же так сказать широкими мазками набросали планчик да перспективный теперь вот он начинает приходить вот на этой неделе он будет приходить в действие вот этот планчик который мы набросали. Значит, сегодня было заявление по поводу того, что 27 ноября, а мы помним, да, 27 ноября это ключевая дата, в которой собраны как бы много-много всего очень важного, то есть там Урсула фон дер Ляйнен придет как бы на Европейскую комиссию, там должна быть решение по жалобе Газпрома на решение Стокгольма, там же заканчивается срок подачи претензий на решение Дании относительно Северного потока, ну то есть очень много. И вот туда добавилось четвертое событие, значит, замминистра энергетики Российской Федерации, я буду сейчас ошибиться с фамилией, не буду врать, он заявил о том, что как раз вот 27 числа будет определен формат, в котором пройдет встреча в пятницу, 29 ноября, должна пройти трехсторонняя встреча. И вот там так мило было сказано, это будет встреча или это будет переговорить, переговоры по видеосвязи, ну, с скайпом, может, еще ютубом, не знаю. Или по смс-очкам. Или смс-очками перебросятся. Значит, но буквально вот после вот этого заявления замминистра энергетики появился вот этот пространный пост господина Витренко, где, ну, то есть его можно разделить на две части, да. Во-первых, это политическое позиционирование, которое, так сказать, это попытка отгородиться, отстроиться, да, это называется. То есть вот такая пиаровская технология, политтехнология, отстроиться. От автогазма? От Газпрома. То есть сказать, это не мы, это все они. Вот. С одной, с другой стороны, ну я для себя, по крайней мере, там нашел, это, э, ну, скажем, дипломатично смягчение позиций относительно Стокгольма, относительно контракта возможного, но там это все подается. А вот если Газпром не сможет, а вот если Газпром ну то есть, ну как бы, знаешь, такое вот ну, в разделение, раздвоение. То есть, Из бы... того, что ты описываешь, получается, что определенных параметров договоренности да. нет и э, Ветренко э, ищет, как бы, обвинить в этом Газпром. Аппаратная такая игра. Ну, аппарат, нет, абсолютно аппаратная игра. То есть, все, что будет плохое, это Газпром. А войны света, ну, как обычно, вот с 2014 -го года у нас же, как бы вся эта история с Майданом как началась, так у нас сплошные войны света. Бедренко пытается сейчас подвести, как бы вот нафтогаз он белый, пушистый. Это же обстрелы ведут там на Донбассе, только боевики, да, как бы вот вся, все, что с газом, там, тарифы, это Путин и Газпром, вот, вот, и сейчас на переговорах это тоже будет, будет виноват Газпром, то есть, э, речь идет о том, что они уже готовы, например, ну, вот эти вот 3 миллиарда по Стокгольму взять газа, то есть, то, о чем, как бы, э, ну, как бы, я и мои коллеги здесь и на, говорили большие и на Украине, и в России энергетические эксперты говорили, что ребят, ну как бы, а почему кэш? Почему не газ? Почему не объемы транзита? Почему не ставки тарифов? Почему не цена газа в конце концов? Потому что, когда произошел выигрыш, вот можно там по по поискать мои эфиры, я говорил, ребят, 2,5 миллиарда долларов, это год, населению можно бесплатно поставлять газ. Тут вот или в, там, в половину цены, там минималочку такую сделать, как бы. Вы можете тут Эмираты создать на год. Но если вы уж так как бы пошли, да, возьм, возьмите на эту сумму касс и поставьте населению газ и, и что же, премия не, не ну, да, нет, ты, но мы же к этому ведешь сейчас? Лен, все понятно, да, тут идут постоянные население. Мы, мы слышим, не, ну тут же вот эта вся история, я не помню, по мы ее обсуждали там, а, относительно страховой цены еще же, это тоже как бы, ну, в, в логике, это же все происходит в логике, там, где люди не заботятся о э благосостоянии своих граждан, да, населения. Они не заботятся о том, чтобы были снижены тарифы в результате вот этих ну, Переговор. С этими нафтогазовскими людьми все понятно. Тогда возникает вопрос к власти: а что у вас тут такой азис э, э, как, как, какой-то конспиративного мирового правительства, которое защищает этот Нафтогаз и его чиновников от всего? Ш, ну, что это за праздник демократии, непонятный нам здесь, Ой, в виде да. нафтогаза, на который никто не может повлиять, и они творят, резвятся как хотят. То есть нельзя не проанализировать, не спрогнозировать развитие но, событий. Мне кажется, это такая ситуация, когда м, впервые вроде бы и Газпром хочет э, и контракт, и транзит, и газ нам дешевле продать, но э, и, и вроде бы Путин готов в нормандском формате конец войны обсуждать. Но такое развитие событий, например, для вот этого оазиса нафтогаза э, эффект, эффектом домино разрушит все их планы и, и схемы заработков, на которых они не зарабатывали поэтому они сейчас быстро вынуждены придумывать почему они не хотят заключать никаких контрак контрактов с Газпромом. Знаешь, в фейсбуке ходит замечательная шутка по этому поводу что было бы если бы газпром предложил газ поставлять на украину бесплатно украина Это потреб... катастрофа украина была. потребовала бы доплатить понимаешь вот вот эта логика она сохраняется Потому что люди настолько, ну вот так сказать, грил Николай Янчазаров, помянутый неоднократно у нас здесь, кровосиси, понимаешь? Вот это люди впившиеся вот сексиски, в этих, да, да, да, сексиски кровосиси. То есть впившиеся вот в эти потоки. Ну, ты представляешь себе, даже на психологическом уровне изменения, вот человек там достаточно молодой, и он попадает, как бы, когда перед ним проходят цифры с шестью, с семью, с восьмью нулями, еще мимо все будет проходить, а я где? Понимаешь, и вот он уже не может остановиться. И естественно, что вот эти вот кардинальные трансформации, которые происходят и со стороны Соединенных Штатов, и со стороны Европейской комиссии, со стороны Европейского союза и лидеров э, двух, так сказать, крупнейших государств, да, Германии и Франции, их позиция, то есть то, что происходит там с Северным потоком, два. Они, во-первых, как бы их это пугает, но пугает только с одной точки зрения, то, что они вот эту сисю, которая вот у них Как жить сам... без войны? Вот о чем сейчас как... думает Кополев, Витренко и Фаворов. Я думаю, что да. Как прожить без войны? Если вдруг закончится война, если вдруг произойдет, ну, как минимум, стабилизация, вот я же не, не случайно говорю, стабилизация, ведь я говорю в глобальном смысле, не только на востоке страны, а стабилизация в целом внутри страны, хотя бы там с какими-то зачатками. Институциональными. А еще если и газ начнут добывать, э, наращивать добычу вообще катастрофа. А цена, а цена вниз пойдет. Но ты представляешь, вот если как бы, вот приходит человек, который говорит: да, мы можем сбалансировать то, о чем там э, говорилось оппозиционными фракциями в парламенте, неоднократно. И Юлия Владимировна и, Юлия суды, Владимировна выиграла. и суды выиграла. Юрия Анатольевич, там 10, 10 законопроектов закинул. Хотите такую формулу, хотите такую формулу? И Тимошенко вслед за ним уже с этими законопроектами пошла. И давай давайте такую формулу. Формул. тут же еще же на этот в, в, в, и в хранилищах газ дешевый понимаешь и получится как бы история такая что газ -то, оказывается может стоить там в два раза дешевле и при этом более того в, этих, в этой цене еще можно заложить как бы интересы всех игроков да, мало того что все эти три президента заинтересованы в программе «Минимум» это заморозка конфликта. В этом же заинтересованы радикальные националисты в Украине, потому что они как огня боятся Донбасса, потому что все читали Минские соглашения, там стоит пункт о выборах. У них параноидальная риторика о том, что мы не можем с ними ни за одним столом переговоров сидеть, не допустить, они не могут участвовать в выборах. Они прекрасно понимают, что речи там об избрании Радикальных партий в парламент от Донбасса просто не идет, в местные советы просто не идет. И поэтому заинтересованность в заморозке конфликта есть еще и с этой стороны. И она влияет тоже на позицию Владимира Зеленского. Сейчас уже на шестом году войны, неподконтрольные территории Донецкой и Луганской области не очень тоже хотят в Украину. На фоне того, что происходит, потому что полгода после выборов прошло. Порошенко уже вопросов никаких нет, уже есть очень много вопросов у народа Донбасса к новой антипорошенковской, вроде бы как власти, но вот еще одна сторона, которая заинтересована в заморозке конфликта. Получается, что в том, чтобы вернуть Донбасс сейчас в Украину, заинтересовано только, ну, ну, только условное, такое адекватное, я даже не знаю, сейчас мы большинство, меньшинство, нацменьшинство. То есть, ну, в любом случае, это люди, которые не кричат об этом на улицах. Может их и большинство в этих 73%, которые голосовали за Владимира Зеленского, но э, они не выходят на митинги, они не кричат об этом, они э, не устраивают истерик. Поэтому в общем, -то, может показаться, что этих людей меньшинство и что в том, чтобы интегрировать Донбасс обратно в Украину практически не заинтересован сейчас никто. Их большинство, Лен, я не соглашусь с тобой, что их меньшинство, их большинство, они просто, вот мы с тобой говорили, как мы знакомиться из Полтавской губернии, они в куче. Причем, ну вот ты понимаешь, что люди живут, вот она педагог сама, и вот она рассказывает, как люди живут, там, например, в, в Полтаве, да, или там в славном городе не плавни педагоги, вот двоемыслие Оруэла. Оно достигло просто там, знаешь, вот филигранных, не знаю, филигранности с точки зрения педагогов, когда человек там должен вот в голове укладывать между собой абсолютно ну, вызывающие у нормального человека как детям, диссонанс вещи и еще, так сказать, доносить это детям. Потому что это все возведено в ранг государственной политики. И это то, о чем ты говоришь, то, что отталкивает в том числе не только Донбасс. Это отталкивает вот этих здравомыслящих людей, о чем мы здесь с тобой как бы неоднократно э, говорили, если не сказать кричали, и относительно как бы нацменьшинств. Нац да, по языковому признаку. Относительно закона о языке, относительно закона об образовании, относительно там трансформации в системе здравоохранения, которые происходят. Ну то есть гуманитарная, социально-экономическая часть. Не надо ничего придумывать в нормандском формате, каких-то там худябликов, понимаешь, какие-то финтифлюшки. Достаточно просто показать, что вот раз, два, три, четыре, пять это основные направления развития, которые Зеленский видит с точки зрения развития страны. И в первую очередь, как бы еще раз, третий раз повторю за, так сказать, наши с тобой посиделки, это слово стабилизация. Потому что, к сожалению, то, то, та инерция, которую придал Порошенко в стране, летящей в пропасть, она продолжается то есть Но остановить получается, не получилось сейчас вот э, в обществе по пункту Донбасса конфликт между э, людьми э, того поколения, которое еще помнит Украину э, большой страной промышленно развитой э, с, с развитой наукой, с, с развитым образованием, с большим экспортным потенциалом, с дешевым газом, да? И, э, ну, людьми, образу, доступными коммунальными услугами да, да и людьми которые видят украину э, маленькой э, депрессивной э, скорбящей э, с, с, без, уже скорбей. без промышленности то есть это уже какое-то ну Поколение, которое формировалось уже, я не знаю когда, после революции достоинства оно формировалось или когда. Оно сформировалось, что просто так вот все эти ценности, которые для нас были важны, они просто так взяли и отпустили. Нет, это поколение, которое сформировалось в 90-е. Это, это вот, вот эти вот, до, до да, не знаю, как называется это поколение, это люди, родившиеся там в середине 90-х, в начале нулевых. Вот, вот это поколение молодежи, которое оно не видело, оно не понимает, о чем мы говорим. Понимаешь, ну, ну очень тяжело. То есть, и это поколение, практикующее карго-культ. Вот понимаешь, как бы отсюда вот эти вот вышиванки, дидухи, отсюда вот это пораженчество и декаданс постоянный. То есть они не понимают, что Украина это не нация а, рабов там поневиченных, которых там всю жизнь угнетали. Это была всегда нация победителей, ну, держава Когда ты надеваешь на себя крестьянскую одежду из Средневековья, то это именно От, этот не, архетип. Это мы уходим Нуж, сейчас с тобой в философский спор. Нужно просто, да, да, нужно очень скорбеть постоянно, и постоянно -то, над тобой кто-то издевается, постоянно нужно показывать, что у тебя украли унитан. Да? Э, Но ну, получается, что кроме языкового конфликта, конфликта по, -по, -по истории, по это региону проживания, есть еще вот конфликт между людьми, которые помнят больш... Украину как большую страну, и людьми, которые просто сдали и не хотят помнить Украину как большим государством. Они не знают. Это мировоззренческий конфликт, который не потому что, да, а потому что. Получается, что этим людям Донбасс не нужен. А они не понимают, ну как бы... Промышленный регион, завтра им будет не, нужен, не нужна Днепропетровская область, потому что это когда-то тоже был промышленный регион. Не нужна будет судо, судостроение так там с, вещи, с, говорите. Херсонская и Николаевская, Одесской областью. Да? Им это все будет не нужно. Я напомню, что Владимир Путин в качестве предваряющего встречу в нормандском формате повода для дискуссии заявил необходимость разведения войск по всей линии разграничения, необходимость принятия нового закона об особом статусе Донбасса. Даже не принятие, а введение в действие, потому что пять лет действующий закон он бездействует. Да? Но я напомню, что как раз по вопросу разведения сил могут быть расхождения между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, потому что все разведения, которые состоялись в июне и ноябре, они были раньше Согласованы, просто не происходили из-за отсутствия политической воли Петра Порошенко. От дальнейших каких-то распоряжений, как недавно заявил глава комитета по нацбезопасности Заветневич, от э, главнокомандующего не поступало. Эту информацию во время разведения подтверждали представители неподконтрольных районов э, Донбасса. То есть вопрос разведения, он будет, э, мне кажется, таким очень дискуссионным для Владимира Путина и Владимира Зеленского, потому что Зеленский как раз едет и ждет от Путина каких-то обещаний по разведению и по контролю над границей. Ты знаешь, мне кажется, что им как раз, и Зеленскому, и Путину между собой, неважно в присутствии там или в отсутствии лидеров Германии и Франции, договориться это будет как раз несложно. Потому ну, что они эти все по а, эти все шаги понятны. Не, мы сейчас, ну, мы не о политике говорим, да, мы говорим в принципе о том, что называется deep state, да, или realpolitik, вот, вот об этих глубинных процессах. Проблема донести. То есть Зеленскому нужно будет в данном случае, вернувшись в Киев, вот, вот этим вот товарищам патриотически настроенным донести, причем донести таким образом, чтобы это не вызвало как бы реакции, либо и ему нужно он... принять управленческое решение и перестать на них реагировать. И перестать им вообще что-то доносить mm -hmm. и перестать бороться за 8% электората Петра Порошенко, которые никогда не будут голосовать за Владимира он... Зеленского. И собственно тут тут мы когда нам нужно Полупроводники голосовать, мы власть, а когда нам нужно принять решение по Донбассу, вот у нас есть абсолютно. То есть он берет, берет на себя ответственность и говорит, что да, я реализую те требования, которые выдвинули 73% моих избирателей установление мира. То есть я не готов, как бы, и не хочу, и не буду, и не считаю нужным обсуждение, как бы капитуляции, не капитуляции есть международно-правовые соглашения. Есть договоренности, и мы эти договоренности выполняем. А дальше те, кто не согласен, извините. Ну, то есть вот так вот действует государство. Ну, для э, такой риторики, в общем-то, не нужно и встречаться с президентами э, Франции, Германии и ну, России. Возможно, он действительно то, о чем ты говоришь, он хочет заручиться поддержкой. Не вопрос, ну. Но... Если, если эта встреча нужна для того, чтобы получить поддержку, это одна история. Если эта встреча, он едет туда, чтобы услышать, что ему скажут, как себя вести, что ему делать, но мне кажется, тогда эта история совершенно но, противоположная и печальная. Мне кажется, понимая сейчас вот все трудности, все вводные, и всю дезинформацию, которую вкладывает в уши, первого лица государства, мне кажется, очень важно разделить э, проблему урегулирования на Донбассе на, на несколько частей. Да. Э, вопрос остановки острой э, фазы конфликта ⁇ это первый вопрос. То есть вопрос достижения мира. Он самый главный, мне кажется, по этому пункту у всех четырех глав государств нет никаких возражений. Это не Петр Порошенко. И по вопросу мира из уст Зеленского никогда не звучало слово «победа», там, «завоевание» или что-то еще. Он хотел мира. Да? Следующий пункт – реинтеграция Донбасса. Это другая задача, она нужна, по сути, только Украине, кроме ее э, радикальной части. Да? Это задача управленческая э, у, у команды власти. Каким-то образом показать, что она власти, подавить вот эту радикальную э, часть, которая не наделена мандатом доверия народа и выступает, в общем-то, против его интересов. Ну и третий... Третий момент нужно четко выделить из всего, что звучит сейчас в Украине по поводу капитуляции, выделить как задачу, вот они хотят урегулировать конфликт, радикалы я имею в виду, только после того, как они каким-то образом накажут Россию. Вот задача наказания Российской Федерации, она должна быть отделена из всей риторики первого лица, из всего, что Украина хочет сказать и в нормандском формате, и в отношениях с Донбассом. Потому что, если кто-то считает, что ему под силу чему-то научить Российскую Федерацию... Наказать заставить там кого-то приползти с какими-то извинениями, вот этому человеку надо дать государственную соответствующую должность, наделить его полномочиями и отправить эту задачу решать. Будет это пристайка, будет это яременка, будут это какие-то еще остатки парохоботов или соросят. вот кто громче кричит, их нужно отправить, и вот так и написать, Застав... Мы просто... ставим из, из Филатова сюда цитату «Раздобыть то, чего не может быть». Да, да, да, вот, да, вот, да. Это вот да. И пусть наказывает Российскую Федерацию и <свят>, приносит нам в зубах значит, извинения со стороны всех башен Кремля поголовно. Поэтому и... если, если эта задача не стоит сейчас и, я надеюсь, первое лицо не ставит ее перед поездкой в Елисейский дворец, то ее просто нужно адекватно... <свят> адекватно канализировать в каком-то другом направлении. Да, поэтому будем надеяться, что все-таки здравый смысл превозобладает на этих переговорах. И вот эта вся ура-патриотическая риторика, она останется здесь, внутри страны, не будет ретранслирована на международный уровень. И у нас, если, так сказать, не конец этого, то, по крайней мере, следующий год все-таки пройдет под эгидой установления мира. В стране. Я не ну, говорю. У мира ⁇ вы... это, опять же, первая задача, но если мы понимаем, что интерес, национальный интерес Украины заключается в том, чтобы вернуть Донбасс, мы должны понимать, что ни у Франции, ни у Германии, ни у Российской Федерации такой задачи благосостояние это... Украины не стоит, им индивидент, им, им все равно, будет он вер... возвращен или не будет. Эту задачу индейцев... мы должны решать сами. Шерифа не волнуют, поэтому это как бы спасение утопающих дело рук самих утопающих. Как говорится. Classic. Это был гид-пароход. Мы попытались разобраться с тем, что нам ждать уже, начиная с ближайших недель, когда лидеры четырех государств-участниц нормандского формата, соберутся в Париже, в Елисейском дворце, на встречу нормандской четверки, которая не происходила почти 4 года. И будут ли они там обсуждать в том числе вопросы газа, под которых очень много зависит для, в том числе и для украинских потребителей, этом, этой зимой. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Рассылайте наше видео своим друзьям. Пока. Царь! И схитриська мне добыть то, чего не может быть. Запиши себе название, чтобы в спешке не забыть. А не выполнишь к утру, порошок то сотру, потому как твой характер мне давно не по нутру. Так что нечего губы дуть, а давай скорее в путь. Государственные дела, ты ухватываешь суть. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход.